Сузуки SX-4 2008 год. Сделали выкидной ключ вместо такого. Сейчас дверь закрою. Покажу, как кнопки работают. Кнопки работают точно так же. Одну дверь закрываешь. Открываешь. Зак открываются все. И второе нажатие. открывается все двери. Все четыре. Заводим автомобиль. Автомобиль заводится Вот так он выглядит в замке Прикольный, складной В кармане мешать не будет Вытаскиваем зажигание Ключ Логотип Сузуки Заработали кнопки Зависают на дверях Концевики Если вдруг не закрывается Не открывается Смотрите, концевики дверей опять заводим автомобиль выключаем